27 сентября в Императорском зале Казанского федерального университета состоялась публичная лекция президента Паула Лукола в агитале к Ваш ректор и ваши научные сотрудники, они пытались для меня довести всю перспективу совместной работы между университетом и компанией Лукол. Я надеюсь, что они довели потому что здесь находятся руководители компании, и что мы, конечно, сейчас рассмотрим возможности, чтобы Local Engineering, крупная инженерная компания, могла бы проработать совместные проекты вместе с Казанским университетом. На открытии лекции присутствовал ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и госсоветник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев это не генетинхимия, оно является достаточно междисциплинарным, поэтому на каждом факультете, в каждом институте у нас есть подразделения, вот которые работают в этом направлении. Казанский университет имеет давние связи с инновационной компанией РИТЭ, входящей в Паулу Койл. Когда компания создавали, мы создавали специально, чтобы эта компания занималась инновационными методами и их мерением, которые в компании РИТЭ, Стоит отметить, что в университете рассматривается возможность создания в УЗИ Центра повышения квалификации сотрудников Лукойла. На выступлении главы нефтяной компании присутствовали студенты, естественно, научных направлений и профессорско-преподавательский состав. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.